Приветствую тебя, мой Я дорогой мой подписчик, подписчик или случайный путник. Вы на канале ПК-мастер. Итак, в сегодняшней битве будет очень много разочарований, Бойник, крови! Ну или опять какое-то унылое видео получится. Короче, погнали! Не забудьте про лайки. Не забудьте, ребят. Прям, не знаю, не забудьте. И в левом углу ринга, в красных труселях, Яндекс Браузер! противоположной стороне ринга интернет-эксплора. Грузись. Грузись. Какая ошибка. Яндекс браузер создан компанией яндекс движка был к технологии браузера Chrome. Впервые был представлен в 2012 году на технологической конференции. Я оставил конференцию. Интернет-экспровод программа браузера, которая разработала компания Microsoft с 1995 года по 2015 год, ходил в комплект семестры Windows, вплоть до Windows 10, согласно разным методам подсчета, доля интернет-эксплора среди пользователей варьируется между 24 и 58 процентами в январе 2014 года. Да-да-да, мы тебя слушаем, мы тебя внимательно слушаем. Говори, говори, ты нам не. Мешаешь. Да! Да, ребят! Он загрузился! Интернет эксплора загрузился! Итак, начинаем наше сражение! Итак, первое, в чем будет сравниваться наши конкуренты, это стиль. Даже комментировать это не буду. Не буду? Не буду я это комментировать. Итак, давайте посмотрим достоинства Яндекса. В Яндексе можно просматривать Word и PDF документы. Прямо в браузере, ребят! Технологии дошли, дошли до этого. этого. Ура. Ура! Любимые сайты на табло, и всегда у вас под рукой. Также есть возможность отключения рекламы. И также есть работающий турборежим. Итак, чем же нам ответит интернет-эксплора? И в этом неравном бою побеждает Интер... Кто блин, я обговорился. Яндекс Браузер побеждает, ребят. И если кто-то не согласен с моим решением, пишите в Вигон, бросайте все свои дела и пишите в комментариях. Кто-нибудь пожалеет? Эксплора. Очень грустно. И кому понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Спасибо.